Всем привет. Сегодня у нас будет новый проект, который раздает 10 криптомонеток, которые в будущем будут у нас расти. Это новый сервис Будущая замена YouTube, куда можно заливать ролики. Ролики будут смотреть, за каждый просмотр вам будут платить. Также, когда вы будете ставить лайки, вам тоже будут начисляться монетки. Можно делиться этими монетами. Ну и просто за регистрацию получить 10 монеток, я думаю этого стоит. Так, все проекты у меня обозначены здесь, э, на канале CryptoBonusHunter, подписывайтесь, ссылочка будет под видео. Еще, давайте приступим к проекту. Так, это проект у нас VioLi.io. Так. Значит, вы зар... я уже на нем зарегистрировал. Вы зарегистрируйтесь, подтвердите почту, вот. и вот так у нас будет выглядеть главная страница, когда вы туда зайдете. Так, вот он проект, каналы. Вот. Каналов много. Я тоже создал свой канал. Я думаю, что вы разберетесь, как создать. Создал канал на тему киноновинок, э, трейлеров. Ну, так как люди смотрят трейлеры. Э, наиболее популярная тема. Но ищут новые видео. И я думаю, что эти видео будут больше всего просматривать. Так, давайте посмотрим на канал. все описано так. канал тоже рекомендую вам создать свой канал обложку обычную скачать тоже ну тут все не, не, не очень все сложно картинки любые вставляете сюда на аватарку вставляете картинку вот. И потом можно сюда загружать видео. Вот. Я решил видео брать с Ютуба. Выходим на youtube Так. На Ютубе я ищу трейлера. Трейлер 2018. Возьмем. Так, да. YouTube. О. Скачать без установки расширения. Вот, в качестве mp4 720 скачать вот теперь нажимаем загрузить видео на свой канал название берем название полное название. Возьмем вот этого вот. Мороз, я не знаю, возможно меня забанят в будущем, но в данный момент я делаю так. Может так не делать это все на свой страх и риск. В описании. Первым добавляем теги трейлер Фильм. Фантастик Фантастик, я думаю, да, фильтр. Ну да, фамилия. Разрешить показывать объявления. Да, у вас будут объявления во время этого видео показывать. Вы тоже будете на этом зарабатывать. Категория. Убираем. Фильм. основного видео. Ну да, можно без разницы. Тип публикации сейчас. Тип бесплатное видео. Следующий. следующее выберите файл для загрузки вот он у нас тут скачался просто перетаскивал видео загружается Выбираем обложку. Нажимаем закончить. Все. Оп. Данное видео добавлено на канал. Нет. Все, видео появилось на канале. Сейчас наш баланс. А, кстати, еще есть реферальная ссылка, которую также можете распространять. Вот она. Выделяете, распространяете по своим друзьям. Не получаете за это тоже монетки. Так что всем рекомендую потихонечку переходить на новый сервис. И начинать зарабатывать. А не просто смотреть видео но на YouTube, где вам за это не, не платят. Здесь за каждый подсмотр вы получаете какую-то копеечку. Всем спасибо, подписывайтесь на канал Крипто Бонус Хантер, в Телеграме ссылку будет под видео, ставьте репосты, вот. и всем до встречи. Спасибо большое за внимание, до свидания.